Раньше другая была экология, это раз, и как следствие другая генетика у людей более сильная, более крепкая, более лучше. Так как мы в результате э, нескольких поколений вот влияния уже, э, ну, скажем, последствий э, цивилизованного, вторжения цивилизации в мать-природу, то э, более хилые поколения сейчас рождаются, но при этом. Более, скажем так, башковит, если так можно выразиться. Вот, потому что э, э, именно... Я не хочу сказать, что люди глупые были в начале 20 века. Нет, они были просто необразованными. У них не было, большинства не было доступа к знаниям. И так как они трудились на земле, то вы знаете, на земле, вот как в деревне было, там же ее не бросишь. Даже в санаторий уехать вот, у меня бабушка не могла, потому что корову каждый день надоить было. Ну, вот ее буквально каждый день надо давить, Ее так нельзя оставить, ее надо кормить, за ней убирать. А кроме коровы, там, другого. И так у всех. И поэтому, когда учиться? А еще нарожали там кучу детей, потому что дети нужны как физическая сила, чтобы за хозяйством там помогать и так далее. То есть, они как бы были заложниками вот этого аграрного такого образа жизни, что без образования, тяжелый труд, и привязаны к месту, то есть мобильности, мобильность малая. Сейчас же человечество другое, сейчас человечество более урбанистическое, скажем, сейчас оно не на земле в городе, в основном горожане уже начинают преобладать, ну по крайней мере в европейской вот, скажем, ну, цивилизации, вот, э, которые мы современную как бы, вот, полагаем, европейскую цивилизацию. И э, более хим здоровьем стали но при этом более образованные. То есть физический труд, физические нагрузки в наши современные организмы не могут вынести такие, как, какие выносили люди, рожденные там, в начале 20 века. Но при этом наш, наша нервная система, наш мозг стал более устойчивым к стрессам, и мы более крупные объемы информации можем переваривать и оперировать ими. И это факт. Потому что работая, даже вот есть исследования, у меня коллега один из Израиля, он рассказывал, что по аналогии с... То есть среднестатистический астролог оперирует таким объемом информации, который сопоставим с доктором наук, ну скажем, вот в, классе, в обычной науке, официальной. Вот это обычный астролог, а не обычный который исследователь, который первооткрыватель, который проводит какие-то там новые те методы исследования, проводит, находит. Это уже уровень, наверное, академика или там, ну по этой же, если градации идти. То есть объем информации, который приходится оперировать обычному астрологу, колоссален, А для того, чтобы ей оперировать, надо иметь, ну скажем, соответствующую работу ну, серого вещества. Поэтому я как бы вывод такой делаю, что для каждого времени, еще раз повторюсь, свои герои и свое место для своего подвига, и в своем, скажем, нише. Поэтому эра водолея – это водолей-знак, это интеллектуальный, знак математики, знак независимости, знак равноправия, знак свободы. И соответствующие люди должны быть подготовлены к нему. То есть вот если брать сто лет назад, когда там больше, когда народовольцы вот там убивали царей и пытались через этот террор красный как-то людей сделать свободными, то есть посыл там, а их крестьяне сдавали жандармам, то и объяснялось, что люди были необразованные, несвободные, неграмотные. Какая эра Водолея? Какие там им? <смех> Они... человечество было просто не готово это принять, поэтому период Советского Союза, который вот 108 лет э, длится это, он и был, скажем, таким ставочным нейроном, если медицинскую такую терминологию сказать, то есть посредником между эпохой царизма, скажем, затюканности масс таких необразованности и эпохой эры Водолеек свободного э, творчества интеллектуального такого образованного, ну, то есть человечество интеллектуально образованное. Но переход, он, видите, почему была гражданская война и так далее? Потому что все революции, то есть человечество ленивое, оно не хочет развиваться. И его принудительно всегда, через какие-то вот такие э, события, когда приходит новая эпоха, она как бы принудительно тянет людей в следующий класс обучения. А люди сопротивляются. Говорят, а мы не хотим. Мы хотим жить при монархии, при батюшке царе, а там быть э, полуграмотными и так далее. Но, но пора стать более зрелым, более взрослым. И поэтому э, я не то, что я не оправдываю э, те перегибы, которые были, когда советская власть пришла. Она не только с этой стороны. Ведь благодаря тому, что... Здесь, на территории, вот, где Советский Союз возникло, ну, после царской, скажем, э, монархии возникло социалистическое государство, капиталистический мир также стал развиваться, потому что началось противостояние с социализмом. А для того, чтобы противостояние это что? Это военное противостояние. А военное противостояние это что требует? Требует научных открытий, новых вооружений, там, видов и так далее. А кто это будет делать? Крестьянин какой-то от Сахи будет придумывать там новые какие-то технологии? Нет, это должны придумывать ученые. А где их взять? А чтобы взять ученых найти, надо массово сделать образование, чтобы как бы просев больше был, чтобы найти из большего количества ну, претендентов, выявить те гениев тех, которые будут придумывать там, ну, как бы, и вот на фоне вот такого военного противостояния социалистического лагеря и капиталистического обоюда, обоюдное шло, ну, скажем так, рост э, уровня образования. То есть, вот с чем... То есть, это все, как бы, процессы управляется сверху. То есть, конечно, там чуть-чуть могла ядерная война произойти, но именно вот этот момент, когда чуть-чуть сверхцивилизации, которые нас контролируют, они, скажем так, чудесным образом как-то там оберегали человечество от этих глупостей. Вот, но но, но суть в том, что в итоге за эти сто лет, которые прошли, человечество шагнуло, колоссальный шаг сделало. Ведь, а ведь даже вот, Майкл, ваши, допустим, там, предки или мои, какое было образование? Это редко у кого было высшее образование там, в конце 19 века. Не, ну, были, конечно, тогда профессора и так далее. Но это единицы были. А массово, чтобы вот так взять, и все соседи у нас тут в нашем доме имеют высшее образование – Например, ну как минимум средние 100% все имеют. Такого при царе мечтать никто не мог, чтобы там на селе все были среднеобразованные. Там, дай бог, три класса, чтобы были, то это уже писарем будет там где-то в совете этот человек. Вот посыл в этом. То есть в том, что эра Водолея грядет, и то, что идет, однозначно, что новый этап в 2025 году, как я понимаю, будет легализация астрологии, именно легализация как науки, как признание ее. То есть это срок, он соответствует э, вот именно тому, э, как народовольцы за 36 лет до Великой Октябрьской революции, ну скажем, э, начали, заявили о себе. То есть начался фаза разрушения монархии, началась тогда. Так же и сейчас. Вот разрушение Советского Союза, но в это время э, вышло на поверхность астрология И этот цикл, он виден, я, я вижу, как я занимаюсь астрологией профессионально, я вижу, какая, какое у нас ядро, э, какие гении есть в астрологии, какие люди, какие э, знания у нас идут, открытия. И я скажу, что это оно накапливает такую массу. Смотрите, вот, например, мы уже можем прогнозировать политические выборы, это же, причем на уровне, я уже сказал, там, пятиклассника, может, то есть, элементарно. это, представляете, какой инструмент понимания, допустим, что будет, вот любые выборы берите в Европе, там, и можно сказать, кто победит, и, и соответствующие рынки куда развернутся, потому что под чем, ну, какие, грубо говоря, лоббируют интересы этот тот или иной кандидат. То есть уже можно заранее, грубо говоря, если крупные инвестиционные фонды, если там м, руководители были там, э, ну, рано или поздно станут разумными, имели бы астрологические целые центры они бы даже понимали бы, что там да, победит Трамп. Раз Трамп победит, значит, смысл есть купать эти бизнесы, которые он будет лоббировать, понимаете? Ну, логика такая. А все думали, что э, Клинтон победит. А я даже больше скажу, что эта пропаганда, что победит Хиллари Клинтон, когда 80% средств массовой информации это внушили э, массам эту информацию, для чего? Так как раз то, чтобы купить за бесценок те акции, потому что все же тоже думают, о, Клинтон победит, будем покупать то, что Клинтон лоббирует. А фактически э -э, скупка была, ну, я не удивлюсь, скажем так, если это так было на самом деле. То есть такая многоходовочка, как говорил, Николаевич. Вы знаете, я, будем так говорить, немножечко в теме, я не то что думаю, я абсолютно точно знаю, что все процессы, которые происходят, на биржевых рынках, это и есть спекуляция и манипуляция. Естественным так. образом людей вводят в заблуждение. для того Чем чтобы... больше людей обманут, тем больше заработают тем меньше. Больше заработают меньшинство, без сомнения. Более того, к сожалению, наживаются на каких-то очень таких негативных событиях, экстремальных событиях, террористических акций, каких-то, потому что, ну, сказать, знают. И астрологи там можете не сомневаться, тоже есть, тоже есть. сейчас идет война, я 20 лет как бы, сказать, участвую в этом процессе. Я вижу, сейчас идет война, ведь не, там не люди сейчас участвуют. Если когда-то мы видали, биржу показывали, огромное количество людей кричат: орут, бумажки, бумажки, да, этом, бумажки там, усилий, пол, там надо потом целый пол уборщиков убирать все это дело сейчас там нету людей, вообще никого одно место это называется флора на полудора вот такое место стоило знаете сколько стоило такое место оно стоило ну где-то в разные конечно годы по разному оно стоило оно стоило где-то полтора миллиона чтобы иметь право перебирать через одновременно или в месяц или как нет или надо было заплатить за это один раз это, да? один раз надо было заплатить это «Вступительный, вступительный, да, вступительный взнос». Вот. Я читал книгу одного... Э, ну, английском языке, естественно, вот, на одного человека, который... Это автобиографическая книга. И он об этом рассказывал. В свое время устраивались чемпионата. Было такое время, когда устраивались чемпионаты мира по трейдингу. Это было очень интересно. Он там участвовал. И он фактически был чемпионом мира. Но это было буквально... Очень много факторов там нельзя определить... Кто действительно, но вот он был как-то пару лет, он был чемпионом мира. И он рассказывал, как он был, стал этим брокером, который был на полу. Так вот, сейчас этого нету ничего. Людей, живых, допустим, как я этого нету. А там ну есть, но очень мало. А там идет война программ и компьютеров. Причем не эти компьютеры, которые там у нас в магазинах продаются, ну да, или да. которые строятся там. Компьютеры и все эти, эти чипы, которые там стоят, они настолько Серьезные, их нету в, в, в ритейлинзах. Они в промышленном производстве, где-то они есть. Ну, сами понимаете, существуют структуры, где... Э, так вот, там есть компьютеры, которые, можете себе представить, подключены к компьютеру центрального банка. То есть там вообще полная защита, там как в космосе, больше, чем в космосе, защита. И есть, оказывается, компьютер. Какой-то сбой в программе можете себе представить, что может привести, к чему может это привести. Я процессе я был я был реально два или три раза я был это это кошмар то что там происходило когда в течение минут это все это все называется спекуляция естественно то что вы сейчас говорите вот это политическая вот эта вот борьба она была предопределена естественно ну кем-то чем-то мы этого не знаем и опять же, радиостанция не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире, не всегда согласна с этим мнением. Поэтому это все очень и очень вещь сложная. Андрей, ну мы, наверное, уже подошли к нашему к завершению к нашей программы. Заранее прошу прощения за тех, тем, у тех людей, которые... Хотя слушают только Андрея Бухарина, они хотят слушать, как они называют, ведущего. На всякий случай ведущая по-совместительству, да, на всякий случай. А, Вообще-то говоря, я руководитель Сангейс, немножко об этом вещах тоже разбираюсь. Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что все наши программы, я имею в виду программы, которые ведутся в, на Сангейтс радио и те люди, которые участвуют, это всего лишь информация. Как вы распорядитесь, дорогие наши друзья, этой информацией, это дело ваше. А, нравится, не нравится, это детский сад. Да не нравится, мне этот Брежнев был такой. Не был. Мне нравится не Ев, Это у каннибалов в этом самом. Где-то там было. Поэтому это сделал такой, выключите, ну и все, и что Зайдите на сайт ком, И там Андрей Бухарь во всей своей красе один. Будут все рассказывать. Ну я раз в месяц вещаю во всей красе. Просто с Майклом хочу добавить э, хорошо, как бы Майкл у него талант раскрыть тему разговора. Потому что когда ты общаешься вот на вебинаре, вот я общаюсь сам собой, глядя в камеру. Очень трудно э, раскрыть, э, ну просто в диалоге всегда легче какие-то. Я, допустим, сейчас рассказал некоторые вещи, которые я даже и не предполагал, что я буду рассказывать в начале. Вот этого. А на вебинаре всегда рассказываешь то, что предполагаешь, потому что по списку так, пункт один, это рассказывай, пункт два. Мы даем информацию, дорогие друзья, эта информация может быть вам полезна. И лишний раз я хочу подчеркнуть то, что астрология это действительно наука. Она уже вышла из подполья, это понятно. Легализация ее, как Андрей говорит, в двадцать пятом году, это будет здорово, замечательно. Сегодня, кстати, в загоне продолжает оставаться, вот как я слежу, вот такие вещи, типа эзотерические, как сейчас модно стало называть, все вещи, включая, кстати, астрологию, парапсихологию и так далее. Но это же нормально. Это когда-то было и было у многих людей на Земле. Ну, вот мы пытаемся идти в духе времени. Да? Ну, вот, кстати, Майкл, хочу сказать, да, согласен, Хочу сказать, что я-то начал изучать астрологию именно с 1989 года как раз с фазы распада Советского Союза и с выхода астрологии на поверхность, причем в армии начал изучать. То есть уже появились тогда, вот я помню, в науке жизни было приложение такое Урания, и там э, публиковались статьи и так далее. То есть то есть вот, кстати, это действительно цикл очень интересный. То есть аналогия с народовольцами, но такая более высокой октавы. То есть никто здесь не собирается за строгов по пути народовольцев идти разрушать, ну, скажем, физически там, как они действовали. Но здесь будет интеллектуальная, скажем, такая реформа идти. То есть более высокий уровень уже, понимаете, когда вот. Когда, например, такие темы, как если вот детрождение вот есть, да, то есть можно планировать пол ребенка. Представьте себе, то есть астрология объясняет, какой день зачатия будет, будет мальчик или девочка родиться. Представляете, то есть вот, либо в неведении там вот люди некоторые там хотят, там, чтобы у них там один пол ребенка родился, 10 детей там родили одного пола, другого нет. А просто всего лишь один день, один день ошибка была зачатие, потому что они через день идут эти дни. Понимаете, вот и все. Это, да, это, это все планировалось. Это, кстати, и сейчас во многих семьях в Индии планируется. Люди, которые обращаются к физическим астрологам, они знают. Планируется пол ребенка, планируется самое благоприятное время рождения. Более того, да, можно планировать, в общем-то, если есть предпосылки для того, чтобы ребенок занимался тем или иным, той или иной специальностью, можно это запланировать. Интересный факт, вот в веках описывается, знаете, как вот ребенок начинает ползать. И как родители определяли, кем он должен стать? Знаете, как? как? Очень простой был метод. Как? А? Две какие-то приманки на полу были, да? В какую сторону поползет? Или да, что? правильно, только не две, а четыре. 4. Да, имелось в виду четыре каста, это Браманы, Шатри и да? угу. И в одном углу было, стояли книги какие-то, скажем, это Браманы, угу. учителя. Во втором а, углу стояли доспехи какие-то, там ножи мечи. Военные там. В третьем углу были предметы земледелия. Да? Ну и в четвертом углу там было зерно, скажем, там. То есть это торговцы. Вот эти, Вайши – это торговцы, в принципе. И запускали туда ребеночка, который только мог ползти. Вот куда он поползет, какой угол он поползет. Кстати, интересно, интересно. Да. А он по наитию полз. Куда я а могу он полз по, что? по наитию. То есть, о чем идет речь? Вот как я, допустим, делаю, когда у меня просят консультацию, то, в общем-то, есть номер, в нумерологии. Один из подходов есть такой. То есть, жизнь делится на две части. Ну, грубо говоря, там 75-80 лет, примерно. Да? Вот 40 лет человек живет под влиянием одной, одного числа, обусловленного планетами, под которым он родился. А второго он живет, вот то, что Ян, допустим, называет, кармическое число. С чем он уйдет, с какими способностями он уйдет в новую жизнь. То есть когда он уже воплотится в новом теле. то есть То, что называется инкарнацией. И вот если он родился, вот, скажем, сегодня 5 число, 5, да, то есть эта планета ну, по ведической еще раз, по ведической терминологии, пятерка это у нас Меркурий, день 3. Так вот, ну, соответственно, качество меркурианца, это там КВНчики, это чувство юмора, ну много всяких нюансов не буду вдаваться, но. А суммарная цифра, суммарное число рождения года, месяца и там, дня уже может дать другую цифру. И вот тогда человек соответственным образом перейдет уже с другими воплощениями и родится уже совсем с другим предназначением. А, так вот, когда планируется, скажем, дата рождения, то в принципе можно это все как бы, ну, теоретически еще раз можно запланировать. И тогда этот ребенок, потому что когда он рождается, он рождается, еще раз, с теми качествами той жизни, в которой он был до того. Поэтому, в принципе, у него есть память вот эта. А мы знаем, что у детей это все очень и очень четко видят. Они видят то, чего мы не можем видеть. И поэтому он ползет туда, вот куда его тянет его природа. Это называется природа человека. И человек должен идти в соответствии со своей природой. Он должен жить в соответствии со своей природой. А люблю, не люблю, нравится, не нравится, это детский сад, то, что называется, понимаете? Вы должны знать, о чем идет речь. Так что ну, вот, так, вот такая краткий аксус будем говорить. Наверное, ну что ж, уже передача, уже к концу, уже подходит, Да, заключение, что ну, уже полтора уже тут уже затянулось. Да, раз. заключение нашей программы, у нас был некоторый сбой, правда, между, да. между частями нашей программы, мы их соединим. Хорошо, Андрей, спасибо вам большое за ваше время, это всегда было действительно очень интересно. Ну и мы будем встречаться в понедельникам, да? Вы еще не Да, я пока никуда не. У меня очень насыщенное январь будет, вторая половина января. Так что до все новогодние праздники с Андреем Бухариным на Сангейтс Радио каждый понедельник, да, в шестнадцать Время. Да, время у нас остается прежнее, время у нас, правда, в СССР поменялось. А теперь 16.30, это 7.30 утра. А, ну, ничего. 12, 19, 26 декабря, то есть у меня пока без изменений. Ну вот, смотрите, 20, 26 декабря. Да, 26 декабря. А это вам на задание, на следующий раз я вам даю, так скажем. Проанализируйте вот эту дату, 25-26 число, это у нас Рождество, Крисмас. Так уже говорили уже, что опасности есть серьезные какие-то. Ну, тем не менее, может быть дальше будет виднее. То есть не рекомендуется, не рекомендуется путешествовать в это время. Дорогие друзья, ну, будьте э, внимательны. Самолетами. Причем. Да, самолеты. Сам... Но в основном, я говорю, на срединных точках самолеты там проблемы имеют. Там... Но вообще надо не, не догматизировать это, не думать, что если не рекомендуется, значит все там авиасообщения прекратились. Надо все индивидуально. То есть у каждого свой э, индивидуальный программа, то есть свой гороскоп. Поэтому э, кому-то. Действительно опасно, а кому-то нет. То есть это в целом, что тренд повышен, что больше, ну скажем, какой-то нестабильности вот, э, в дальних путешествиях, это присутствует. Но это не значит, что все человечество э, что-то с ним произошло в дальнем путешествии. Угу. А И это... поэтому, там, конец, там, он хороший, кстати, для ментальной деятельности. Там Солнце с, э, с Меркурием соединение. Вот сейчас уже Меркурий останавливается с 19 числа. Вот это уже с 12 числа следующего понедельника уже потихоньку начнется ощущаться очень. Ну, вот. с каждым днем да об этом мы, и торможение. Торможение. Об этом мы и поэтому поговорим. сейчас хочу сказать что эту неделю еще ловите момент уважаемые слушатели СНГ С радио неделя с 5 декабря по 10 она очень и очень благоприятна по сравнению с теми следующими периодами которые будут в декабре месяце то есть сейчас и растущая луна и еще директный Меркурий и Солнце 60 градусов к Юпитеру формирует аспект. То есть, несмотря на соединение с Сатурном, то есть соединение с Сатурном позитивное, потому что аспект, Юпитер хорошо аспектирует это соединение. То есть, в принципе, неделя вот эта. Используйте ее. Вот все, что можно, там начните, какие важные дела. Рекомендую, потому что начинать новые дела уже во второй половине декабря они будут неэффективными, как правило, и малорезультативными. То есть, вот сейчас то время, а потом следующий период начнется благоприятный, после 8 января 2017 года. Вот такая астрологическая рекомендация ну, на, общее, как бы на общую астрологическую погоду на небесах. Хорошо. Я откланяюсь тогда. Да, да. Хорошо, спасибо да. большое, Андрей. И до новых встреч, дорогие друзья. Мы рады, что вы были с нами. Всего доброго вас. До свидания. До свидания.